Была мне дана, хоть поношена она, вспоминают и минувшие давно. Мачитала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с ней умерно хорошо. О, и живая книга, книга Боже, я люблю, люблю тебя. Ты, ты дороже ты с каждым днем, И ведешь прямым путем к чудной, чудной родине, где ждет Господь меня. Э, я Спасителя Христа просто все читала я. мне она. Да, как любил, страдал и умер на крысе. Со слезами слушал я, я помни это, это за тебя, говорила, да, мать, храни в душе. О, свертая, и живая, я на Божье, я люблю Ты дороже с каждым днем, и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Это все прошло давно, но как дорого оно, и святая книга свет не на пути. Слово Божие храню, Зуб, и Спасителя люблю, люблю поставами Его всегда хочу, хочу идти. О, Святая и, и Живая, Денька Божия, я люблю, люблю, люблю Тебя. И ведешь прямым путем К чудной родине, где ждет Господь меня.